По острию лезвия Видел во сне Кошмар сне Ползущую, крапкающуюся По самому острию лезвия борьбе за жизнь Тебя жизнь. Давай беги, как будто ты воюешь, как на войне. Не смотри в камеру. Должны уничтожить их. Одну свинью за другой. Одну корову за другой. И уничтожить их. Все смешалось. Власть, идеалы, вопросы морали, попытка провозгласить себя Бога, бога, бога, бога, бога, бога, бога, бога. Это была ложь. Ты видел, тем сильнее я ненавидел ложь. Попытка провозгласить себя Богом Богом